Ремонтная мастерская Кейс Опытный инженер-механик И ваши вопросы Меня зовут Тед. Я здесь, чтобы помочь вам сохранить вашу технику в отличной форме. Машины – это капиталовложения, которые нуждаются в защите. Ваша страховка и долгая жизнь техники – это качественное сервисное обслуживание и оригинальные запасные части. Поверьте Теду на слово. Всем привет! Я только что получил интересный вопрос от Леонардо, фермера из Испании, который использует технику Кейс. Он пишет мне, что его друг предложил один трюк, чтобы сэкономить деньги. Он предлагает прочистить воздушный фильтр, просто продув его сжатым воздухом, таким образом избежав замены компонента. Это вовсе не мудрые решение, мой дорогой Леонардо. И сейчас я объясню, почему так не следует делать. Но прежде дайте мне объяснить, какие функции выполняет воздушный фильтр, для тех, кто этого может не знать. Воздушный фильтр играет ключевую роль в эффективном сжигании топлива. Он расположен выше по потоку от процесса сгорания и используется для очищения воздуха, поступающего в двигатель от различных примесей. Фильтр состоит из трех различных элементов – металлической конструкции. Фильтрующего элемента, который гарантирует, что воздух будет очищен и все частички пыли задержатся. И уплотнителя. Если последний компонент неисправен, он больше не в состоянии обеспечить совершенное уплотнение, что позволяет воздуху беспрепятственно проходить сразу к внутренней части двигателя, минуя фильтрующий материал. За 600 часов работы фильтр задерживает около 10 килограммов пыли. При ежегодной замене фильтра «Кейс» только 5 грамм пыли может попасть в двигатель. Если же использовать неоригинальный фильтр и очищать его продувкой сжатым воздухом, количество пыли, попадающей в двигатель, может увеличиться в десятки раз. Только оригинальный фильтр может гарантировать оптимальное уплотнение и превосходную защиту двигателя от пыли и влаги, пропуская достаточное количество воздуха без посторонних включений. Благодаря высокой фильтрующей способности оригинального фильтра через него могут пройти частицы пыли размером всего лишь 1 микрон. Итак, Леонардо, возвращаясь к вашему вопросу, Настоятельно не рекомендуется прочищать фильтр потоками сжатого воздуха. Поступая таким образом, можно повредить волокна фильтрующего материала. И если в этом материале появится отверстие, то пыль начнет проникать прямо в двигатель. Ваш друг сэкономит немного денег на фильтре, но в скором времени это может привести к поломке двигателя, а это уже будет стоить несравнимо дороже. Самое простое решение — это просто придерживаться рекомендаций производителя в обслуживании техники. Поверьте, Теду на слово.